Всем хайбичес! Как я в видео говорил, а то, что в следующем видео а я покажу, как я создаю сервер Майнкрафт. Вот этот сам Майнкрафт. То, что... Ну, он лицензионный. Майнкрафт лицензионный и сервер. Лицензионный. Только смотрите. Заходим на, на хостинг, на котором я всегда хостю сервер. Спасибо. Мне нужно не нужно мне сюда зайти, а давайте кто-то назовем. Вот такой. Просто ради прикола. А ah, это Ура! Создать сервер так хорошо. Вот. Это конечно, вот. Я просто, да, распорядилась. Вот. Открываем мой инструмент. Смотрите, запускай сервер. Вот запускай сервер. Вот у меня сервер запускается. И тем временем, то есть смотрите, а чтобы он доказать, что сервер именно лицензирован. Вот, Пьяцкий стоит на нет Атернация мне показала то, что сервер запустился. Заходим сюда. Вот. Смотри. Господи, у меня просто сверху экран. А, сервер. Вот, заходим сюда. Сервер. Но смотрите, он, он меня так просто не пускает, поэтому, поэтому давайте я попробую перезапустить инструкт ради прикола. А будет пустит. Если не пустит, то я буду использовать динамический IP-адрес. Я yeah. выпускаю. Yeah значит я использую динамический IP адрес вот я вот я захожу но хочу заметить то что сервер то лицензионный и я захожу пожалуйста я могу спокойно играть без ограничений кстати в том видео было ничего не понятно потому что там все тихо поэтому давайте ну, ради прикола я вам сейчас покажу как сделать все-таки из описания скачим вот этот файлик вот 64 бит, устанавливаем вот эту программу и находимся да, в 64 бит. сейчас я сделаю код это компьютер. Пользователи. Эван. Нет. А, Windows. System 32. Ищем вот этот вот файлик. Этой програмкой Вот, пожалуйста. Разблокировать. Удалить. Вот, пожалуйста. Замен. Потом просто его с заменой. Значит, не с а вот так вот. И закидываю сюда этот файл. Продолжим. Находим. CSO64 и проделаем то же самое. Заходим в main и он у вас как бы работает. То есть вот у вас здесь должно появиться, то, что вводите в аккаунт. И вот вы можете зайти на тот же самый за Hive, например. Да, и на любой другой сервер. Даже создать свой лицензионный сервер. Просто на нем играть спокойно. Все, заходим. Да, вот свой лицензионный сервер. Сервер на лицензии стоит. Как я вам уже показывал. Я, я на него просто спокойно захожу. Вот. Да еще всё легко и просто. До свидос.